На сцене Наталья Нейт и хореографический ансамбль «Веселуха». Здесь рождены живем, это наша земля, это наш дом. И сгибалась ты рус, поднималась опять, Несмотря ни на что продолжают стоять. Те, кто снова кипит, никогда не поймут, что за люди у нас. Спроси, живу. если вместе пойдем, мы уж песню свою увидим годах поем. Даже высокий порыв никому не сломить, а иначе зачем на земле этой жить? Ты вокруг глянись на леса и поля. Нам с тобой хранить надо эти края. Пусть березы шумят и ромашки цветут, Пусть на нашей земле наши дети растут.